По царь Посещение Эликсберга было частью важнейшей дипломатической миссии филиппинского посольства. Причин снайдить посольство в Европу царя было несколько. Это и решение дипломатических задач, и острое желание государя учиться коллегам. Только с сильным флотом можно бороться за выход. Болгийскому, Сольному и Азовскому майору. Посольство погибло Москву в начале марта. И вот уже позади Рига не там Впереди – Пруссия. Петр I путешествующий по жид под именем буряне для Роженского полка Петра Анхайлова, сам стал штурвал геона Святой Георгией. Курс на пилау. город и крепость Брэндон-Фольстера Фридрика Крикатрии. Это было первое плавание в Балтике, будущего создателя фольстера российского. Не надо. Из Пелау, вверх ним добирался на небольшом суде. Здесь Петр Михайлов довольно много времени провел в крепости Фриденс. Постройки середины на века. в ней был воплощен опыт лучших европейских способов квалификации. Аннадея стояла на левом берегу и, и закрывала вход в город со стороны моря. Русские цитатезы, в утренних церквях Святой Святой в Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой осторожного и искусного английского мастера и художника. Прибыв в Голландию, государь записался плотником на корабель лес «Лесторой Псада», который был в то время одним из центров корабльностроения. Ежедневно Петр отправлялся на работу и трудился без отдыха до полу. Затем обедал а иногда ходил в гости к семье какого-нибудь царганского корабльного плотника, работавшего в створении в России. Легенды о визитах русского государя в эти первые дома до сих пор сохраняются в царгане. Продолжил свои плотинские занятия Петр Михайлов на версии пост компании в Амстердаме. Под руководством корабельного мастера Геррика класса Поля он познакомился со всеми этапами строительства фрегат. От подготовительных работ до отделки уже спущенного следа. После обучения будущий император получил аттестат корабельного плоти. Первый в России морской сертификат об образовании. Учитывая вкусы высокой особы, местные власти организовали показательное морское сражение, в котором Петру довелось командовать одному везда. Голландия все же разочаровала царь. Великая морская держава не располагала в то время необходимой теории кораблестроения. Всякий корабельный мастер делал все по своему роду. Петр I отбыл британский берегов. Заняться, наконец, изучением основ конструированных кораблей, русский царь смог на хроневских верфях в Деппштабе. Теперь царь уже не брался за вот уделяя все внимание теории кораблестроения. Петр также с восторгом принял участие в показательном морском сражении, устроенном для него английским кораблем. Я осмотрел все наиболее крупные суда английского флота в Порске. Затем было еще трёхлиильное пребывание в Ферии и намерение отправиться в Венецию, где полный ушла подготовка встреч посольстве. Но из Москвы пришли тревожные действия на пункте Стрельцов. 25 августа 1698 года Петр I и послух прибыли в Москву. Закончилась небывалая в истории российского государства, как по продолжительности полтора года, так и по последствиям технологическое предприятия. Петр начал масштабные реформы российского государства. Исключительная заслуга Петра I состоит в создании регулярного. У Фомогам, благодаря полученному Европе опыт, за 29 лет деятельности ему удалось создать 149 имейных кораблей да, множество мелких кораблей. В строительстве судов участвовали около 50 государственных предприятий России. Аланинская, Воронежская, Казанская, Архангельская, Самая Большая Адмиралтейская и другие. Петр смог основать навигационные школы, морскую академию, издать морской устав, одержать победы над турками и шведами, открыть для России морские пути. Россия пошла в число сильнейших морских держав. Под учрежденным Петром первым андрейским флагом совершали кругосветные планы открывали новые земли, шли в бой многие поколения русских моряков. Сегодня Андреевский флаг развивается над фритой искусственной воротами. Напоминая о славном пути строительства флота в России. Пути, что проходил через город, из которого на исходе 17-го столетия молодой русский царь отправился учиться строить корабли. И не в столетии факт? В первом фолиуме «Вы» есть Музей Графа – День Коротельного Воскресения России.